Приветствую всех! Откроем учебник на 10 странице, и тема этого занятия – баланс, тынут портата акцент в простых упражнениях, штрихи в пьесе, и мы продолжаем работать над полифонической фактурой в пьесе. И начинаем работать над гармонией и динамикой в пьесе. И в этом четвертом занятии будет как минимум 5 видео. И, возможно, это одно из наиболее объемных занятий, поэтому не переутомляйтесь и просто запаситесь терпением. И тема сегодняшнего урока – баланс. Представление звука на определенном расстоянии от себя помогает выделить, поднять мелодию или ведущий голос в аккордах. Потому что, как мы помним, звуковое представление влияет на прикосновение, прикосновение влияет на звук благодаря импульсу. Концы пальцев получают через представление звука. И мы также помним, что интонация внутреннее пробивание влияет на прикосновение, и прикосновение влияет на время и энергию благодаря импульсу. Мышцы пальцев в ладошке получают через ощущение сопротивления в голосовых связках. Именно поэтому интонирование представляемого звука в балансе приносит особую энергию мышцам пальцев в ладошке и концу пальца, который и выделяет ведущий голос в фактуре. И поэтому мы можем легко выделить любой звук в аккорде, сохраняя ровность и цельность звуков в аккорде. И я действительно чувствую, как палец, который должен играть яснее звук, эм, как мышцы пальцев напрягаются, подготавливая правильное прикосновение. Перейдем к одиннадцатой странице, и в этом упражнении мы будем представлять звуки и играть обеими руками. И мы начнем с пианиссима. Представим обе руки на пианисима И используйте то же самое правило пения и представление полифонической фактуры, которую вы использовали на предыдущем уроке в пьесе. Но мне кажется, что на данный момент у вас уже не должно быть особых проблем с представлением обоих голосов одновременно. Представьте последовательность в тембрах скрипок и волончелей на пианиссимо с движением звука галисандра и далее выделите скрипки в правой руке просто представляя звук скрипок ближе к себе, перед собой, в той же комнате с собой, а велончели в лев руке в более далекой другой комнате. Проверьте, что вы ни в коем случае не начинаете представлять звук более остро или просто громче, так как все у нас взаимосвязано, и это негативно повлияет на мышечные ощущения. Поэтому оба голоса просто представляйте на пианисимо, но тот голос, который должен быть яснее, представляйте непосредственно перед собой более насыщенно. Теперь наберите вес и сыграйте с представлением и интонацией веса. Итак, порядок фокусирования, а как и прежде следующий, начинайте с представления первых звуков, наберите вес, поднесите руку от локтя и начинайте играть без торопы промедления. Затем введите запястьем во время представления глиссанда интонируйте сопротивлением расстояния между звуками. Затем представьте следующий звук с движением и возьмите правильное движение запястья. И в этом опять во время представления глиссанда интонируйте сопротивлением расстояния между звуками. Представьте следующий звук с движением, возьмите правильное движение запястья. То представьте последовательность, проверьте наличие движения звука глиссанда. Сыграйте с представлением и интонацией весом и проверьте, что вы выполняете полумесяцы и движение локти. Давайте попробуем еще тише. Теперь давайте выделим биланчели в левой руке, повторяйте за мной, представьте ноты на пианиссимо в одной комнате с собой. И теперь на фортиссимо мы играем. Представим последовательность темпы скрипка и волончели на фортиссимо с движением звука глиссанда. И теперь выделим скрипки в правой руке. И особенность здесь проверьте, что вы не представляете звука острее или громче, а просто более насыщенно, так как этот звук находится рядом с вами в той же комнате. И сыграем с интонацией веса. Не буду я опять объяснять порядок, знаете уже, наверное, сами, давайте сразу сыграем. Здесь я объяснила, что правая колонка перестала работать. Как-то очень иронично, когда я делаю видео о балансе. Там, баланс между колонками перестает работать. А теперь выполним то же самое, выделяя левую руку. И играем с интонацией весом. Перейдем к крещендо. Сначала представим последовательность опять в тембре скрипок и волончели на резцедо. Добавляем движение звука белиссанда. И, и напомню, очень важно точно определиться, какой интервал вы играете на какой динамике. Все, как мы выполняли на предыдущем уроке о динамике. И теперь добавим баланс, ведущий правой рукой. И сыграем с интонацией весом. А теперь левая рука ведущая, представляем.